В прошлом видео я показывал проблему с тугой перезарядкой а, вот этой винтовки Ганн Я решил разобрать ударно-спусковой механизм и посмотреть, что же мешает нормальной работе его. Вот УСМ в разобранном виде. В принципе, ничего сложного нет. Нужны только такие шестигранички. Вскрытие показало... Наличие таких вот задиров на рычаге взвода, практически по всей поверхности соприкосновения. Не знаю, на видео видно или нет, продольные такие задиры. То есть видно, что всей площади, вот они, рычаг взвода трется внутреннюю часть коробки, тем самым создавая повышенное трение. Попробуем это дело исправить. Вот мы отшлифовали рычаг взвода, сейчас поставили на место, я смазываю все детали, старая смазка была смыта, все детали смазываю автомобильным моторным маслом полусинтетика 10 в 40 вот эта бабушечка, на ней вот этот латунный цилиндрик на родной смазке практически ну, очень туго крутился. Сейчас я, когда смазал автомобильным маслом, он стал крутиться очень легко. Вот. Сейчас я все это дело соберу, и мы попробуем в действии, насколько стало легче или не стало легче заводить винтовку. Продолжаем. Я перебрал, пересмазал. Коробку рычага взвода заменил на синтетическое, полусинтетическое масло моторное 10 40 Результат в принципе виден, никаких посторонних шумов и звука трения металла об металл теперь не слышно, все ходит гладко и легко, единственное слышен шум это перекатывающегося шарика фиксатора рычага взвода там на самом рычаге он по корпусу двигается и этот шум слышно а трение непосредственно самого рычага у корпуса теперь нету то есть стало довольно комфортно и тихо по четкости взвода барабанчика сейчас я вам покажу ну во-первых я покажу как стало, вот, стало легко ходить вы видели, что в предыдущем видео его клинило. Сейчас он ходит как по маслу. Вот, вот этот момент. Вот. А, сейчас покажу. То есть, смотрите, мы тянем. Вроде бы барабанчик пошел. И буквально последние 3 миллиметра только его переводят окончательно. То есть мы взвели, и потом еще нужно додернуть, прикладывая довольно большое усилие. Вот. Вот так вот. Вот. Эту проблему исправить можно как? Я скрывал, смотрел механизм. В самом-самом конце хода коромысла, который двигает, рычажок переводчика только происходит досыл барабана в нужное положение. Есть, вот мы вроде бы взвели, и потом еще еще надо чуть-чуть. Ну, люди напаивают, удлиняют рычаг, чтобы он при вот уже вот так вот переводился, а не вот так вот. То есть логичнее вытянули, и он должен уже перевестись. Но он не перевелся, он перевелся до половины. В результате, если мы сейчас будем досылать, мы упремся в а, а, барабанчик досылателя. Нужно надернуть еще чуть-чуть. Либо это делать резко, постоянно прикладывать усилия в конце движения рычага. Либо все-таки а, в этой модификации уже изменен сам носик а, рычага досылателя барабанщика. Наверное, стоит его еще шире сделать, чтобы барабанчик вставал в положение соосности с камеры еще раньше, а не в самом-самом конце хода рычага взвода. Но мне видится это так. На этом спасибо. До свидания.